не получилась запись. Я умею летать! Со мной сидит рядом плохая. В параплане еще не сидел, только сквозь тропы летал. И сказал, да я в фулштале больше часов провел, чем ты на маршрутах. Когда пилоты меряются друг с другом. Роскошный синяк, вот, который ни в какое сравнение не идет вот с этой вот мелочью. Это просто мелочь. Один из них рвут или пытаются порвать. Это лоа-тест. Вот уже жестко. Отпускаю за сантиметр. Вот она, она там заперутся. Выходит. Сидишь, дрожишь. Это, наверное, лучшее, что может сделать с учеником-инструктором на курсе СИВ. Я не понимаю, как я бы жил до этого, без этого. И цешку я уже не хочу. Попробуйте, полетайте на тандеме. Вам очень -а понравится. Это -а. очень известный парадокс. Это странно звучит, но инструкторы его знают все поголовно. Сколько ты на парашют раз применял? Вы знаете, не так уж и много, как я тут рассказываю. Всего пять раз. Я три. Но да. я зато один раз на тандеме. Вот запасной парашют, вот основной параш... параплан. Вот сидят глубоко уважаемые конструктора. Может, они скажут на секундочку что-нибудь? Хорошо, делаем еще разок. Как это выглядит вот оттуда. Надувается, надувается, надувается. Потом я... а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 населять этим тандемом никогда бы я не подумал что не просто полечу а полечу в тандеме пассажиром испытателем прошло много лет все поменялось как вам нововведение которое есть в Алуденизе жить конечно можно жить конечно можно Надя тебе как нововведение как новая дорога на фуникулер? Я, а да, да, да. да. Могу сказать я Я сейчас попробую, я еще ни разу не ездил Что это за дорога на фуникулер Но пока мне нравится бюрократия То есть появились вот эти QR-коды Всякая херня, это нужно вот это все делать Так как я человек, который приезжал на эту гору 24 года назад Жил вот там в кемпинге И без всякой лицензии летал Но ну, а потом из с лицензией Потом и сам лицензии давал Лицензию то я себе нарисовал, это не Но вот это каждое утро начинается общение с телефоном меня раздражает. Я привык к большей свободе. Раньше мы поднимались на огромных машинах двухэтажных. Ну, на первом тоже ехали люди, на втором ехали парапланы. Это было очень драматично и классно. Да, было весело. На самом деле... Даже больше боялись э, студенты ехать на машине, чем летать. То есть, когда потом наверх заезжаешь и говоришь, ну как, ты назад, на, на машине вниз или полетишь? Не", говорит, я лучше полечу. Делай со мной все, что угодно, я полечу. Так что вот так вот. По времени, ну минут пять мы просидели в машине, сейчас подождали, пока все загрузятся. Это, в общем-то, не критично. Едем. По мере того, как мы поднимаемся наверх, я узнаю новые подробности, леденящие мою душу. Что было с тандемом? Ну да ничего, там пару косы это, Что накатывало? было с подводной лодкой? Она утоннула. Она утоннула да. Что было с тандемом? Немножко порванный сейчас, Порвался капельку? Да, капельку порвался, чуточку. Как это было? Ну, из крутой спирали он не выходил, запирался. Вот, и, наверное, порвали мы с Еворским. А, Будут ли какие-то мне советы от... Он, он, он мой коллега, он сидит на том же месте обычно. Нет, ты вот. с подожди, ты с пассажиром. Подожди, я его, Егорский покажу. Вот он летит, вот этот змей летит. А вот мой коллега, он, он, он да, сидит, да. Короче, вот, как когда я. запрется в крутую спираль, голову ты не сопротивляйся, а блокоти нет, на нет, нет. или прижми их кормы. Тогда нет. ты не потянешь себе шею. А если потянешь без шею, то я тут знаю один хороший спа, где тебе все на место вправо. А это, это, это, это входит в, это, в обслуживание техосмотров тех, тех, тех с пилота, да? Да, друзья, вот мы уже подъезжаем к этой станции. Это эта станция? Да, да, да. Какая красивая нижняя станция канатной дороги. Я здесь не был с 14 -го года, поэтому как строили вот это все великолепие, я не в курсе. Но... Фундаментальненько. Ну, сейчас посмотрим, как оно работает. Лохас, снимай маску. Ты чё? Скажи, пожалуйста, очередь за счастьем? Что да, в этой очереди да. за счастье дают? Э, дают билетик, даже, а, два, да. даже два. Один билетик, когда-то это хорошо поймут, старожилы Бабадага — это лесник, угу. а второй билетик, собственно, на подъем. Причем билетик на машину — 30 лир, билетик на Телеферик — 30 лир, одно и то же. Никакой разницы. Да, никакой разницы. Вот. Собственно говоря, разницы в деньгах нету, Разница немножко во времени. Если подниматься на 1,7 на 1700, то накладки чуть быстрее. Вот. Там тоже можно пересесть в микроавтобус, который тебя наверх завезет. Это не проблема. Вот. Но если ехать на машине изначально на самый верх, то на машине чуть быстрее и проще. то есть преимуществ пассажира, ну в данном случае тест-пилота, только вторым номером. За все отдувается бабочка. За все бабочка. отдувается Балаха. Мой ученик, кстати, такая, друзья, на телефоне хрень. 60, 60, и вот цивилизация. И он будет фотографировать. Для того, чтобы этим, так сказать, геморроем а заняться, нужно не сначала не платить, сделать себе лицензию. лицензию. Хорошую лицензию сам могу нарисовать. Потом нарисовали мне С друзья живущий в Украине. Одну лицензию, потому что я когда-то... Вот, мои инструктора, кто меня учил летать, они поручились за меня, мне дали лицензию. Волковский, что ли? Че, автограф. Ой, это моя, что ли? Нет, это моя. А, твоя, Можешь да. Просто... Вот, в общем, с лицензиями, с лицензиями все просто, берете и дорисуете. Ничего сложного. Конечно. Я, конечно, не сторонник такого, вот прям, что сами себе лицензии рисуете, потому что, на самом деле, хорошая система лицензирования – это положительно, она позволяет в клубах убрать, а, наверное, вот ты видишь, я, человек, он не знаком тебе, если кто-то за него поручился, выдав ему лицензию, то, наверное, это все хорошо. А, то есть мы выдаем наши лицензии после экзаменов обычных, ну, вот, то же самое в других странах. Тяжелее всего мне получить лицензию в Литве, потому что мне сказали, что мне нужно будет тоже сдавать экзамен. Мало того, по билетам, которые я когда-то сам писал. И он будет его сдавать. Я, буду его сдавать. я прослежу. Да, представляете, какой? Так что я для коллекции третью лицензию сейчас сделаю. А вот представьте, что у меня нет телефона. Вот я такой ортодокс, что я телефоном не пользуюсь. Как мне попасть на гору? Никак. Никак. То есть, э, Отсадок". Вот Отсадок". Это... <знодок">. это меня раздражает, потому что я, например, периодически <знодок">. думаю выкинуть телефон, все выкинуть и вообще пожить такой спокойной жизнью без <знодок". электронных <знодок". девайсов. Почему я э, в современном мире обязан иметь телефон? <знодок> вот просто вот, А вдруг <знодок> не хочу? Вот решения этого вопроса нет, и если, <знодок> э, у <вас> телефона, <знодок> если у вас нету телефона, если у вас нет лицензии, qr коды и прочего геморроя то вы на гору не поднимете, из этой горы не полетите. Ну, конечно, такого, например, тоже в Франции не увидеть, потому что там все нормально, зашел на старт, полетел. То есть слишком все немножечко зарегулировано, и лично меня это раздражает. Регулирование и лицензии, безусловно, нужны, и чаще всего это регулируется путем получения страховки. То есть, если вы не имеете нормальной лицензии, ну, в той же Франции, вы просто не получите страховку. Без страховку вам никто не даст в аренду параплан, э, ну или там планер. Э, и как-то это вот <laughs> нету таких вот мест, где нужно где-то брать какие-то делать эти QR-коды, регистрироваться. Ну, к сожалению или к счастью, в Турции, наверное, пусть она на этом на первом месте теперь. <laughs> и, возможно, мир дальше такой и будет, мир с QR-кодами. Я такого не хочу. Вот этот рентгеновский аппарат для тех, кто собирается в параплане перевозить что-то запрещенное. В этом случае его просвечивают на рентгене. Ну, безопасность. А вдруг объявят о том, что какие-то злые террористы хотят взорвать подъемник? Вот, всех пустят через рентген. Ну, как в супермаркете. Все прям огонь. Ну, я, как знаете, во что бунтует, то, к чему ты привык, то есть я привык к одному, наверное, Денизу, и видите, ролик выходит таким, с некоторой долей негатива, может быть, ну, хотя у нас канал Мечта Летать Позитивный, все мое, наверное, отторжение идет от того, что я привык по-другому. И мне, наверное, хочется, как любому человеку, как вот как было в детстве вкусно, там, там сладко, как мы там баллончики взрывали в кострах, магний плавили, фу, свинец плавили, магний взрывали. То есть сейчас же такое представить, что тоже невозможно в современном мире. Ну вот и так вот и здесь раньше на машинах, открытых, с пылью, с гамом, с песнями, поднимались на город, это было дико романтично. И... А сейчас вот она, современная реальность. Оп, видите, раз, расступились ворота. Всем на корабль! Всем погрузиться на корабль! Смотрите. Пока мы едем на канатке, это долго и нудно. Вот со мной сидит рядом плохая, это мой родственник, муж моей сестры, пилот опять же, летчик-испытатель. Мы с ним коллеги, мы с ним оба испытываем парапланы. Ну, я давным-давно испытывал, а он даже этим занимается сейчас. И мне интересно как он к этому относится, как я отношусь, а потом расскажу, чтобы времени тратить. А сейчас, Балха, вот скажи, пожалуйста, ну какие вот как, что самое сложное в испытательской работе? Как по мне, ну, во-первых, конечно, это классический ответ, что сложно заставить себя не вмешиваться, то есть не мешать ему выходить самостоятельно из режима. И второе, мне всегда кажется, что мне не хватает ощущений глазомера четко оценить углы насколько сколько градусов он клюнул, на сколько градусов провернулся, там, сколько секунд он выходил. Вот эти все вещи, которые очень важны для э, оценки, э, я все, все время переживаю, что я недостаточно точно это делаю. Это самое сложное для меня. Да, и недостоверно даешь информацию конструкторам. С нами весь цветской кантри. Мои инструктора, которые меня учили летать, Володя Лёша. В полубайте что ли? Чего вы едете? Как это? Как... Не как это? Я, я тебя снимаю, Супит. да. Да, ну это вот вся банда, весь светская кантрия. И, собственно, испытательные полеты, на котором я сейчас тоже буду участвовать, они, мы сейчас испытываем тандем. Ну это сказал. Мы сейчас испытываем новый тандем. Добиваемся так, чтобы он летал прекрасно-прекрасно. Прекрасно. Как человек, который тоже испытывал парапланы, соглашусь с Женей, что тяжелее всего заставить себя не вмешиваться. То есть это прям вот ты сидишь, дрожишь, понимаешь, что вот сейчас, сейчас бы, конечно, из этого все выйти, а вот нужно потерпеть и не вмешиваться. Хорошо, а тогда вопрос. Самые веселые, самые страшные случаи, которые были. Я уже спросил: про был ли Женя в параплане, но ну, он сказал, что его Вселенная миловала. Да, да я, я все-таки не акробат. Поэтому в параплане еще не сидел, только сквозь тропы летал. А что-то мне вспомнилось, когда пилоты меряются друг с другом, значит, квалификацией и опытом, то один мой приятель прекрасно сказал, побеждая последним финальным аргументом, он сказал, да я в фулштале больше часов провел, чем ты на маршруте. Полный срыв потока перевожу. Ну, а все-таки самое веселое и самое страшное. Веселое было, наверное, и оно одновременно и страшновато было, и веселое, когда я испытывал мини-крыло. Такое был параплан, он и сейчас, наверное, есть, хотя, может быть, уже другого поколения, Sky Country Sirocco. Такое мини-крылышко. Оно было 16-метровое, и я на нем сдуру Учился делать вертолеты. У меня мало что получалось, и однажды я таки завязался э, в твист, и вот начал падать в, в ротации, и э, когда уже полез за запаской, она у меня так бодро и хорошо вышла, что порвала мне комбинезон. И с подмышкой вот тут. То есть ты это так кидал сильно? Нет, она сама кинулась так сильно, потому что ротация а, на мини-крыле ну, была очень да. впечатляющая. Поэтому запаска раскрылась, у меня было ощущение как из свободного падения. Вот, она бедная так хлопнула, мы быстренько так повисли. И потом я ходил, у меня было, был повод всю неделю, еще были, продолжались тесты, полеты и так далее, я мог всю неделю показывать подмышкой роскошный синяк, а? вот, который ни, ни в какое сравнение не идет вот с этой вот мелочью. Ну вот да, да, да, да. это просто мелочь. Синяк был совершенно роскошный, но ну, и надо ли говорить, что комбинезон я, конечно же, не зашивал с тех пор. Да, это да, да, боевые да. шрамы Шрапы, и, да. и лишний повод есть сказать, почему он у меня порван. Да. А самое страшное? Кстати, вот тогда особенно и не было. Да, а, -а, -а вот когда было... Я, наверное, какой-то странный. Ему не страшно. Нет, я, мне страшно может быть потом. А конкретно в ситуации, когда ты падаешь, максимум, что я могу вспомнить, это досада. То есть досада, ну елки-палки, опять пять, в воду да, да. или, блин, опять на парашюте в башню вмазываться. Ну хорошо, что она мягкая. Сколько ты на парашюте раз применял? Вы знаете, не так уж и много, как я тут рассказываю. Всего пять раз. Я три. Но я зато один раз на тандеме. Вау, это круто. Причем это Сейчас был, будет у второй. У меня, кар... меня разру... раскрибнулся карабин, отстегнулась пыл параплана. Э, я не мог управлять, отдал ученику. Ученик сорвал в негатив параплан. Потом это все перешло в глубокую спираль, из-за этого мы кинули запаску. Круто. В метрах на 100, ну, надо было раньше, но просто пока я вытащил, пока я кидал, я вывихнул руку на выкидывание. И мы упали еще в 30 метрах от берлоги медведя. Вот так мы приземлились на запасном парашюте. Да, вот второй пилот, вот запасной парашют, вот основной параш... параплан. В общем, сели чудом, пролетели между елок. Все зашибись. Да, здесь не а вот Волков, малость охреневший. Да, здесь не вступала нога человека. Медведь-жуберлог мы увидели, мы туда даже не сходили за этим, за контейнером. Я себе потом ночью контейнер сшил из мешка от параплана, вешалки и изоленты, из скотча. Прекрасно. Ты тогда еще не знал, что на самом деле мешки от парашюта тоже испытывают на силу отрывания ручки. Если бы ты это знал, вряд ли бы ты себе сшил из мешочков. Ну, слушай, это как надежда тут больше нужна была. Я понимал, что второй раз в тандеме, чтобы прям вот так кинуть запаску сразу, наверное, это будет не скоро. Я надеялся. Ну, пять раз лучше не так много. Не да. так много, да. Оп! Приземление за постом прошу тебя. Сейчас выловят катером, но все будет хорошо. Ох, а что тебе больше всего нравится в испытательной работе? Достижение результата. Поэтому я, если его нет, то частенько остается нет. недовлетворенность. Я имею в виду, когда э, с твоей помощью, ну все-таки тест-пилот немножко участвует в процессе, с, с, с помощью тест-пилота крыло доводится до э, сертификационных кондиций. То есть его можно не стыдно отправлять на сертификацию. Э, это самый главный оргазм, наверное, тест-пилота. Когда крыло доведено, оно уезжает и приходит оттуда ответ, отзыв, что да, оно вошло в тот класс, который предполагался. Это самое главное. Ну, крылья SkyCuntry все сертифицированные. Вот сидят глубоко уважаемые конструктора. Может, они скажут на секундочку что-нибудь. Ну да. Ну, собственно, глубокая мысль. Глубокая мысль, да. Не все сертифицированы. Не все? А, то есть я тебе чуть-чуть об. Я просто не сдал лопнуть от гордости. Поэтому промолчал крылья но это просто чисто скорее экономически ну понятно что-то что-то доводится да, да. а точнее все доводится за сертификации но имеется ввиду что деньги заплатить за сертификацию достаточно дорого и да, дорогое удовольствие, дорогое удовольствие. А да. а Алёшка, мы... может быть два слова скажет какое именно дорогое удовольствие вот сколько стоит сертифицировать модель Нет, мы не выходим а, мы не выходим черт это 1200. О, друзья, это 1000, оказывается, 1200, бы тут не вышли, даже не, даже не хрюкнули. Я уже страдал, думал, что интервью закончилось, нужно сворачивать, все. Нет, 1200 метров проезжаем. В принципе, удобно, конечно. Едешь, как балдеешь, болтаешь, тепло, пыли нету. В этом отношении, конечно, канавка, судя по всему, выигрывает. Вон он старт, который ну, с 1200 метров можно взлетать. Используется он, когда наверху облачная, есть какая-то такая погода сложная. Ну, рабочий старт. С него я ни разу еще не стартовал, но так выглядит вполне себе приличненько. Зададим вопрос Алексею. Алеш, а, ну, сколько стоит сертифицировать параплану, если это не коммерческая тайна? Я думаю, что нет. Стоит примерно 5000 евро сертификация одного размера параплана. Плюс к этому еще, собственно, два параплана нужно. Один из них рвут, ну или пытаются порвать. Это ЛОА-тест. А на втором делают летные тесты, и он лежит у них на складе как образец. Mm -hmm. вот. Ну да, то есть, получается The вот 5000 плюс да, два параплана. Единственное, что в чем экономия, лот-тест делается, как правило, для одного размера, и он распространяется на все размеры. Mm -hmm. той же, то есть той рвать нужно один. рвать нужно один, да, но с максимальным весом. Mm -hmm. вот. Ну вот так. Плюс парапланы с теста обычно возвращают. Mm -hmm. Мы их иногда там для чего-то используя ну, сделать еще чего-нибудь да сколько прототипов волос нужно для того чтобы этого не знает никто то есть не бывает бывает что случается из первого прототипа мы делаем хорошее крыло бывает что там и семь и восемь прототипов которые не удачно да. И э, немножко инстандерской информации, такая же ситуация у всех производителей абсолютно. То есть может получиться быстро, а может не получаться годами. И мы все знаем примеры. Давайте лучше... у всех на слуху. Какой? Примеры? Сколько дельта мучили? Ну, по дельта-3. Да, долго да. учили. Банан за второй двадцать лет мучек. Сколько лет? Банан за второй двадцать лет о, какой кошмар. <связан> Ладно, давайте о, о, о веселом. У нас же позитивный канал Мечта Летать. С какого... Был ли вот... Как повезло вот в этой ситуации? Что сделали и сразу полетело? О, я... Это мое личное крыло. Я на нем летаю. Да? Я считаю, что это как раз тот случай, как -то, когда повезло. Ну ты давай, можешь сказать. Я ну, с... Сейчас будет просто реклама, просто прямым текстом. На канале Мечта Летать все можно. Sky Country, Mystic 4, The best forever. О, это... А теперь пусть слово инструкторам. У конструктора. Ну, да. с какого прототипа он получился? <связывается> ну, он не с первого получился, но <связывается> со второго-третьего, наверное, ага. скажем так. Это успех уже. Получился, да. получился удачно, потому что крыло с довольно большим удлинением и при этом мягко ведет себя на большинстве тестов. Собственно, он сертифицирован в категории nc и c у него единственная оценка заход строк управления. Оно около меньше 60 сантиметров. Все остальное попадает в Б, вот, и в а. ну, то есть крыло очень такое. И есть, есть подозрение у нас довольно как бы обоснованное, что мы могли их обклевать увеличить, это была бы бешка совершенно бомбовая, но она бы попадала, это та, та самая классическая история про когда-то Карреру. Мы как раз не хотели бы, чтобы на мистике летали п пилоты Это еще не, не самое главное. Да. Да, да. Да. Да. И это, это важная проблема. И она будет, кстати, я думаю, усугубляться с, э, вот сейчас. Будет много крыльев. Например, если как только отменят э, сертификацию, точнее запрет на Folding lines э, в C-классе, я думаю, мы увидим цешки в двухрядке. И есть большая опасность, что на такие крылья попрет це народ, если можно да. так сказать. Ну, я, друзья, поясню. Параплан обычно выбирается, скажем так, по опыту пилота. И самое неправильное, что можно сделать, покупая параплан, выбрать параплан на вырост. То да. есть я видел огромное количество людей, которые. Получали серьезные травмы только из-за этого, что не могли справиться со своим крылом. Просто они не, успели, не успевали дожить, дорасти до состояния, когда парапланом уже был по, по росту. А потом они, допустим, могли покупить следующий, опять на выраст. Получается гонка постоянно с... Ну, это можно делать, может быть, где-то в другом месте, но только не в парапланах. Я еще мог бы добавить как инструктор. Да. что когда пилот покупает крыло на вырост, как Игорь хорошо сказал, очень часто, не всегда, но очень часто, он просто замедляет в себе прогресс. Да? То есть он начинает немножко бояться погоды, немножко, да, немножко упрощать себе задачу на данный день, и, соответственно, не так быстро растет, как мог бы расти на более простом параплане. Это очень известный парадокс, это странно звучит, но инструкторы его знают все поголовно. Но бывают исключения. Да. Женя, кстати, проводит тоже курс СИФ. Это курс безопасных режимов над опасной средой. Ту, ну, наоборот. Вот, безопасный, безопасный. Вот там мы над морем. Сейчас будем с ним тоже безопасно, как-нибудь -то будете шуршать. Так, ну давай. С этой высоты как раз второй раз делается полностью от потока. Спокойненько собрались. Приторвали на две дети хода и одним движением ручки вниз. Поехали! Вот, сорвался, держим, Держи. Можешь отпускать. Отпускаем. Хорошо. Попадите на каусту, нормально. Если это каусту, то, по-моему, немножко справа у тебя там подзавязалось. Все прекрасно, летишь по плену, удерживаешь отвращение и протряхиваешь, чтобы это все распреслось. И вот скажи, пожалуйста, на вопрос тоже по сертификации на Сиве. Когда вот не хватает квалификации пилота, и он думает, сейчас я поеду, и сейчас я из вот этого параплана выжму все, научусь на нем падать, и у меня будет все хорошо. У меня, вот скажу сразу, как правило, такого не получалось. То человек часто мог ну, испугаться этого дальше параплана, и получился как раз бы негативный опыт. Получался часто негативно. Как вот в твоем случае такое? Ну, я вообще говоря, могу даже отказать пилоту, если по моему мнению, по моему личному субъективному мнению, его квалификация не подходит к его крылу, то есть я ему не посоветую проходить СИВ. Вот. И вообще, наверное, лучше всего иллюстрирует вот этот баланс фразочка одного моего ученика, который на, перекружен... на перегруженном Б класса крыля отпадал у меня СИВ, приземлился, вытер пот и сказал две вещи. Я не понимаю, как я бы жил до этого, без этого, и цешку я уже не хочу. Да, замена крыла на более спокойно. это, наверное, лучшее, что может сделать с учеником-инструктором на курсе СИВ. И понимание того, что, например, следующий параплан нужен точно по росту. Сейчас мы заканчиваем, мы продолжим чуть позже, потому что мы приехали на 1.7. Это вот же прямо вот мы отсюда и полетим. 1.7 это стандартный старт, 1700 метров. Старт 1700 метров, самый, наверное, популярный на Бабадаге, на него довольно часто как раз дует ветер, он достаточно широкий, удобный, привычный, я его лично больше всего люблю. 1200 вы уже видели, и есть еще два старта, 1800 и самая вершина, там почти две уже, вот туда идет как раз канатная дорога, довольно медленная, но можно подниматься и на маршрутках. Поедем. Руководство мое Давайте нюхает тихо, нюхает, нюхает, вот, да. нюхает ветер. Принято решение двигаться наверх. Мы подниматься будем выше. Для тех, кто здесь будет первый раз подниматься, видите, тут куча дорог. Если хочется выше, вот эта дорога выбирается. Дальше мы обходим вокруг как-то что-то тут. А, тут да, тут какой-то смотровой мостик. Потом тут какой-то бассейн с рыбами должен быть. В общем, все, конечно. Вот это мне уже впечатляет. То есть моя. моя негативное, так сказать, отношение изначально к этой всему цирку с QR-кодами, наверное, это можно потерпеть ради действительно очень такого красивого развития инфраструктуры места. Мы не будем подниматься на канатке, она достаточно медленная, и она идет только на промежуточный старт. Мы будем подниматься на самый верх. Я в этом очень бессказанно рад, потому что это, наверное, вот если этот старт максимально безопасный для учеников, я его очень люблю, то тот максимально красивый, то есть это самая вершина горы, который конечно сейчас мы полетаем прямо гигей маршрутка кстати наверх она бесплатная то есть по билетику который на вот эту канатку ну собственно мы можем использовать вот этот вот эту дорогу канатную ну уже кресельную или погрузиться вот в этот автобус шаттл который гоняет наверх вниз тоже очень удобно на самом деле Вот верхняя станция канатной дороги, которая пока не работает, не запущена. То есть сюда доехать на канатке нельзя, но потенциально будет можно. Высота этого старта какая, Леш? 1,9. 1900 метров. Вертолетная площадка. Вот это вот вулкан с потухший. Туда можно летать. Летом над ним потоки и так далее. Летом можно перелетать вот туда. Гора Агдак. Сюда можно летать вот туда далеко, далеко на Патару. Там красивые песчаные пляжи. Ну, вот, собственно, вот старт 1900 метров. Идеальная погода. Ветерочек дует легенький. Прям прекрасно. С точки зрения красоты, старт мне нравится этот, наверное, больше всех. Очень было интересно много случаев при полетах отсюда. Ну, там хребет интересный. видите дорожка такая маленькая. Туда как-то приземлилась моя ученица. Ну, не на дорожку, а на полянку сверху. На нее даже я не смог приземлиться. А я приземлялся на дорогу. И стояли улья. Я снес несколько ульев, а сам был в шортах, ну, собственно, как и сейчас. И меня активно покусали челы Я потом был весь такой распухший, как сейчас от того, что снимает на супершироком угле, поэтому морда вот такая. Для старта, конечно, самые на идеальнейшие условия. Дует легкий ветерочек, ну, такой, что даже, видите, Тандемы летают в динамическом ну, термодинамическом восходящем потоке, то есть есть небольшой прогрев. Но основное, что это ветер дует. Ну ветер метров пять секунду, скажем. Так самое идеальное вообще, что здесь бывает. А, вот, погода прям на пятерку с плюсом. Как вы видите, сделали. Раньше мы вот с этих всех камней стартовали, конечно, это было. Ух. Цеплялся параплан, стропы рвались иногда. Сейчас, как вы видите, сделали очень хороший, широкий, прям реально красивый старт. Поэтому один где-то еще один плюс в копилку тех, кто модернизирует гору. И я, конечно, вот этому я не сказал на рад, что действительно очень инфра... именно инфраструктура, в смысле безопасности стартов, поднялась и сейчас на высоте. Пихает билетик, все хорошо. Дальше прохожу я. <реклама> <реклама> Видите? Ну, тандемы пилот с пилотом можно летать, и это, конечно, хорошо. Но раньше можно было катать <реклама> друзей из моей группы и так далее, то есть своих. И сейчас я лишен такой возможности. Это, конечно, меня раздражает, потому что у меня есть тандемная лицензия, даже две. Я имею право это делать, и я совершенно не понимаю, почему мне вот нельзя взять покатать друзей своих. Ну, мы Ээ, уже да. здесь нашли хитрость, мы заявляем, э, когда хотим полетать с нашими подружками, мы заявляем друзей пилотов mm. этот общий да. полет. Ну и пока прокатывает. Пока прокатывает, да. Поэтому э, на каждый болт с резьбой найдется контргайка. Вот. Или строгость законов компенсируется. Компенсируется незабвязательность их исполнения. Мы надеемся, что в будущем вот этот маразм... То есть понятно, что э, турецкие пилоты таким образом пытаются защитить, что мы там вдруг покатаем каких-то пассажиров там потенциальных. Ну, бред, сивые кобылы. Но вот так. Три или четыре человека полетело на одном тандеме. Это, конечно, это, видимо, для акрошоу. Канонический старт моего инструктора Алексея Ракова в тандеме. Оп. Ой, да это же однослойник. Етишкин ты кот. Вот это ужас. эге ге Друзья, это параплан без... Ну, он, он такой хитрый. Это тандем даже. Тандем с одной поверхностью. Однослойник. Вау. Ну и все, они летят не хуже, чем остальные. Сейчас парить еще будут динамики. Вот это круто. А однослойники испытывают? Ну, вообще-то, конечно, конечно. То есть, ты хочешь сказать, вот на такой штуке... Проходят Б-класс, даже А. Вот они, да. в принципе, довольно-таки миролюбивые, как ни странно. Мне, мне было бы очень страшно на таком тестировать ну, да, что-то. Что, очень люди, очень люди, мало тряпочек. Да. Самое главное, друзья, это перед полетом а, пописать. Потому что, не дай бог, какие-нибудь Удар об воду или еще что-нибудь, мочевой пузырь может лопнуть и пострадать. Поэтому вообще там туалеты наверху, но те, кто просохотил туалеты, есть романтическое вот это место. Вот это мой любимый камень, я на нем всегда это делаю. Вот так подходишь, вот на этот камень, смотрите, становишься над пропастью. И с чувством выполненного долга любуешься природой. А теперь... Погнали. Скажи мне честно. Да. Не слышишь? Ни чука. Я даже врать не буду, что. Слушай, я. Привет. Слушай, привет. Оп. Человек блогер. Человек блогер весь увешанный камерой. Смотрите, раз, два, три. Начинается. Хлопа. Тебе слова, ни не сказал. Но люблю. рожа моя, все тебе <смех> Раз, раз, раз, раз, раз, один, один, и это пошла, и это пошла. А это уже пишет. Ну что, плохая, готов. Да, Однажды, что друзья, я готов. я. друзья, у меня такой карабин расстегнулся в воздухе. Это было очень страшно. Я до нижней подвес. Да. Потому что толстый. Держи второй. Вот. Никогда не думал я, что доживу, да. До Тест пилота только в тандеме. Он очень боится. Он очень боится. Ты вперед беги. Ты не туда. Ты то туда развернутый. Волков. Ты туда развернутый. Ты забыл, что как такое тандем? Пока. Как тяжело быть тупым пассажиром. Благо, может быть прямым стартом. Может быть прямым, как люди. Идем, куда я тебя пихаю? Один ноги я пристегнул. Все. Готов. Пробуем тогда, он Ой. у нас уже нам весь растер. Ну, надеюсь, мы его расстелим. Гал... Ага. Да. Ну, оп. И что, бежать уже? Да. Ну, можешь бежать. и не бежать, можешь стоять. а а а Осмотримся по -по... Вот, Осмотримся Вот, профессиональный пилот уронил параплан. Слушай, кстати, а он, между прочим, завешенный. Завешенный? Да. Что это делать с ним? Сейчас немножко подотпущу эти. Планер, это ручка с педалями, это хрень со стропами. Я тоже умею на ней. Но я пассажирам страшно боюсь. Готов? Да готов уже, готов. Не томи меня <NO> ну давай тогда. Ой, офф. туда беги вперед. Ну, я туда, куда нибудь побегу. Я умею летать. Садись внутрь Cross Running. в карабинчик эти в треугольники. Ой, жопе больно. Да. Ой. И расслабляйся. Усаживайся поудобней. Я умею летать. Главное про полете в тандеме, это хорошо... Блин, Баха, как мне страшно, реально. Отлично, а -а -а. это очень хорошо. Ой же, ёбстудей. Дай мне клеванты, может быть, а? Неа, не дам. У меня ж тоже а -а -а. не должно быть страшно. А самое страшное ощущение для пилота — быть пассажиром. Чем, ладно, если планили как-то, мне кажется, эта штука более мне подконтрольна даже мыслями, то, конечно, здесь оно все качается.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 Но это же за рулем. Фу. Так, ну что ж, можно сделать небольшую экскурсию по горе. О, да, сзади это нас, правильно. Сзади у нас остался верхний старт. Сейчас мы летим вдоль самой, самой горы Попадак. Что это с такой прыгает? А ты клеван? А, ты тримирать, Ани. Я ты, немножко ты, подтянул. Презупреждай меня, когда ты что-то дергаешь. И вообще не дергай так сильно, мне страшно. Хорошо, Да. хорошо. Да, пойдем поближе к горе. Сейчас мы ему пересечем, чтобы он... М -м -м. Что ты так переживаешь, чего? А ну, я там у него был. Да, ему страшно, мы ему спутку поставим. Так, склон горы водак. под по склоном идет канатка до самого верха. И мы сейчас пролетаем мимо... По ребру. А, по ребру, да. Промежуточного старта он 1900 метров. 1800 этот будет. 1109, тот, где а, мы стартовали, а это 1.8 считается. 1900 метров.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 Вот ну, который вот... называется Авачик, а чуть левее Хисарон. Да. Ну и дальше Фетия видна да. хорошо. А, а Лудениза, бухта, вот она внизу. Мы вот. пока его а, не очень так, хорошо да, видим. Там город не видно. Но так вот я его увидел, друзья, первый раз в своей жизни в седьмом году, то есть 24 года назад. Стартовал я тогда вот с этого старта. И вот, наверное, примерно так же э, летел в сторону моря и боялся. Потому что мне нужно было делать опасные режимы самому. И нужно было, чтобы кто-то меня заставил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 Главное за что будет не зацепиться. Ты, мать, что-то сними немножко кораблики, которые. Вот я прижимаюсь к скалам. Ах. Вот, максимально. Вот эта часть пляжа. А все, идем на посадку. Вот так. Раз. А вот Йиху! так. Да. А! На камушке. Разбежать. Бежали. Бежать. Эть! Молодец. Профессионал. Мастерство не пропьешь, Олечка молодец, мы даже Вообще. на ногах устояли, друзья, Вообще. и приземлились вот так вот, рядом с такими вот, выслушай слушай, яхты такие навороченные, это джек-воробей. А, да, Джек Воробей. И вот город Алуденис, в городе Алуденис, сейчас я руку протяну, как раз удобно, вот она идет центральная улица, и по этой центральной улице вы попадаете на пляж, вот там как раз остановка маршруток, которые везут вас на станцию канатной дороги, Станция дороги вот она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 Не знаю, может быть, ностальгия работает. Самый первый раз, когда я приехал, вот видите лагуну, и вот там, э, вот такое местечко, можно поставить палатки, там такой хвалитовый лес. И там я останавливался первый раз, и вообще первые два курса, когда я вел, мы жили вот в том кемпинге, э, потому что денег было совсем мало. А наши более богатые студенты жили вот в этом, вот, Лики э, World, и они сказали как-то, Волков, а что вы так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 Каяк погрузился под воду, и мы, не всплывая в подводном положении, умудрились прочапать назад и зайти, так сказать, в лики. Но что я могу сказать? Молодость. Молодость. Очень сервера. Кстати, сейчас мы не знаю, увидит ли камера, а мы с Игорем видим Родос, остров Родос. Он не так редко, не так часто виден. Ну давай попробуем показать. Да, кстати, Родос видно. Друзья, редчайшие явления. Надо было бы на самом деле сверху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 Ай, как же это страшно. Надуваем паропланчик, надуваем, надуваем, надуваем. Отпустили. Опа! Клевок до 60 градусов, даже до 45. Это э, железная Б. Фух, вот. Difficulty? Так что никаких проблем у нас со срывом нет. Даже да? мне не страшно было. А еще numb. разочек блока. Еще разочек сейчас делаем, от солнышка отвернемся. Даже tastard. мне было ]طard. не страшно, поэтому я готов, так сказать, повторить. Так, хорошо, делаем еще разок. Как это выглядит вот оттуда. Надувается, надувается, надувается, потом... Так, теперь идем надувать. Надуваем, надуваем, пустили. Оп, полетели. Слушайте, ну не страшно. Я специально не торможу клевок, потому что у нас с тобой сертификационный срыв потока. То есть мы еще ничего не То есть я не тормозил ни сантиметра. Вот, поэтому, поэтому все чисто и справедливо. Срыв потока, друзья, это то, до чего доходят мои студенты.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 Вроде бы есть вход. Я не должен отпускать ее. А -а -а -а! Да. Вот, уже жестко. Отпускаю за сантиметр. Вот она там заперется, выходит. Да. А -а -а -а! да, на нашей месте он тоже запирается. Это Йоу, мы любим не делать не том, э -э вот такую вот горочку для пассажиров. Им очень нравится. Тянуть настолько то И теперь мы за 5 минут на секунду должны войти. Вроде бы ездили. Я не должен отпускать. Вот уже жестко! Вот это совсем жестко! А -а -а. Да, да, Сопли потекли! а туда и невесомость! Вот такую вот горочку для пассажиров <зас> Вот. Ну да, действительно. В жопу такие ладушки. А -а -а. Ничего ты с этим не сделаешь. Ну а сейчас мы с тобой, наверное, крутанем сатик. Ну крутнее. Так, так, сейчас ходим ходим ходим, ходим, ходим, ходим, ходим, ходим, ходим, ходим, и выглядит. оп, Ой. опа, вот так вот это выглядит этот сатик. Ну в сатик то, кстати, перегрузки нет, в чем я люблю. Нет, у перегрузки. Выходим. Нету выходим. Сразу же выходим из спирали, на перегрузки уже не нужны. И вот так и вышли. Вот небольшая горочка. Потому что я понял, что Волкову понравилось меньше спутная струять, чем нежный выход. Так. Так. И зачем я вообще на это согласился? Вот как выглядит сатик. Ой! Опа! Вот так вот это выглядит этот сатик. Ну, в сатик-то, кстати, перегрузки нет, в чем я люблю сад. Нету выходим. Ау небольшая потому что я понял что волны понравилось меньше спутная струя Конечно, меня тревожит всегда когда что-то я не контролирую я тебя понимаю прекрасно не контролирую ничего и мне еще сижу в подвеске которая каких-то три веревочки и у меня мысль такая сейчас это хрясь, хрусть и я вниз и сейчас хрусть и пополам друзья сейчас полетайте на сантеме вам очень понравится это плохо делать винговеры Пока хороший выбор. Опа! Опа! И еще разочек. Мы уже низковатенько. Я уже вижу яхту. Поехали на нее садиться. Давай, контент огонь. Фу, обосратушки. Да, друзья, это, конечно. Игорь, огонь. слушай, а? я попробую дернуть. Говорят, что это нереально, но я попал. А, нет, не точно, это нереально. Уже мы низко, я боюсь. Ну ладно, все. Фу. так, главное теперь хорошо приземлиться, Сейчас же можем акробатов посмотреть. Так, во-первых, смоемся из зоны, да. чтобы в нас никто не упал. Да, Кто из акробатов не сделал бак баг. О, О да. кстати, я вижу эти гостиницы. И ты можешь поснимать их. Так, Они вот, работают до самой малой высоты. Гостиница Сан-Сити, гостиница я э, моя любимая. Э, вот это вот под нами проплывает на краю Алуденис Резорт. Вот этого издея я жил.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 Скорость есть. Сядем, сядем хорошо. Есть, сядем хорошо. Да, сядем, уже. Сядем, Только не сядем, будем сядем, его не бить не ногами да. или нет? Посадки коньеру готов. О! Так, О, хорошо, сейчас крылышко положим. Красиво. Его не пропьешь. Звездный экипаж, наконец-то до на земле. Ты вот. это сделал? Ты Посад. выдержал я, все. Друзья, это самое страшное, наверное, что было в моей жизни. Вот это вот, то, что я сейчас сделал. Летал пассажиром на тандеме. Да не просто так, она а испытательным. Он да он еще он на порванном. На по... А по... Он порван был? Да. Прекрасно видел, где у него деформация. Он еще порван. <суlaf> <суlaf> Ой, да, Нет. это можно. Нет, ну это страшнее ничего не бывает. Друзья, кататься на тандеме не страшно. Пожалуйста. <суlaf> <суlaf> да, это мы. Вот, друзья, это вот это вот контент огонь. Это мы? Это мы.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 Но мы это сделали, вот друзья, это, да. мы порвали параплан, вот, вот он, вот, контент-огонь Вот, летчик-испытатель, хорошо кушал, хорошо кушал Хорошо кушал, ой Ну молодец, все ты скажи, ты доложи, пожалуйста, о испытаниях Значит так, к сожалению, на данный момент результат отрицательный, то есть крыло показало спиральную нейтральность Будем работать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 Грали это много, поэтому он разгоняется очень прилично. И его надо так подержать три оборота, и еще за один оборот отпустить. Так.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 Думать при перегрузке и делать что-то перегрузки это крайне важно. И этому учат глубокая спираль. Зачем нужен СИВ? Мы с Женей обсуждаем э, момент, э, что от СИФа есть как польза, так и вред. И сейчас, об этом, да, да, сейчас об этом поподробнее. Самое главное, что от СИФа есть какой вред? То, что ты думаешь, что ты все умеешь, ты можешь работать и можешь просто забыть бросить опасную парашют. А вот сейчас Женя расскажет поподробнее. Ре реальная история из жизни, как у Волкова в, в небезызвестной книжке. Как однажды, на пике своей квалификации, действительно, я все хорошо умел с этими сив режимами и так далее, я потренировался над полем у себя в Литве. Вот Летел я на вулкане, тренировал вертолет и завязался, как водится. Завязался в смысле, что у меня был какой-то там галстук, какой-то там твист. Ну, сейчас уже не важно. Я себе спокойненько работаю, раскручиваюсь в листе. Потом, значит, у меня этот галстук не позволяет мне лететь. Я снова срываю, чтобы он развязался, и так, совершенно на расслабоне, как сейчас помню. Вот, выхожу такие все-таки, все, -таки, все развязав и приведя в порядок, и замечаю, что вот когда у меня финальный клевок, я начинаю лететь, у меня высоты меньше 100 метров. Меньше 100 метров Карл. И я такой, ага, квалифицированный ты нафиг пилот. А почему ты раньше не принял решение перестать бороться и бросить запас? Вот это вот расслабленная уверенность, что ты совсем всем справишься, Иногда играет с нами злую шутку. Поэтому, <клес> Женя, как и я, мы вместе проводим эти курсы. И э, я вот сейчас вижу свою задачу, там, сколько лет я этим занимаюсь. И я все больше больше убеждаюсь, что нужно дать человека научить азам, научить простым вещам, которые, с которыми можно, можно справиться. И посоветовать в сложных ситуациях бросать запасной парашют, потому что даже хорошие навыки, полученные на втором, на третьем себе и так далее, то что вы будете уже мозгом, они не дают вам некой гарантии и они могут спровоцировать вас на вот это вот продолжение банкета, когда вы пытаетесь выпутаться, почему-то не кинув запасной парашют, который просто в этой ситуации выручит. Понятно, что пассивные навыки, ну хорошие навыки, они способны в ряде ситуаций все упростить, в на маршрутах, в горах и так далее, что случается. И если у вас эти навыки есть, то вы выйдете победителем. Но вот это все немножко добавляет, провоцирует на то, что можно иногда там, где можно было выйти победителем просто, можно все сильно усложнить. Поэтому. Самое простое, что мне кажется, это, если вы постоянно не тренируетесь, работая э, с опасными режимами полетами, ну не, наверное, не рассчитывайте, что вы в бухтаварах, вы возьмете все и примените. То есть, умение летать, э, умение раскрывать крыло, умение контролировать крыло – это труд, который требует, ну, как минимум, наверное, одной ежегодной тренировки здесь э, где-нибудь над водой с островными режимами. То есть, квалификацию это нужно поддерживать. Если другой путь, можно пройти СИП один раз, два раза, э, поставить галочку, что я с такими вещами справляюсь, а на остальные поставить галочку. волшебный волшебные мешочки, да? да. Волшебные запасные порошки. Вовремя. Вовремя, да. Ну что ж, друзья, на этой оптимистичной ноте можно закончить это видео. Мне кажется, контент огонь, вы сами видите, погода погода бомба. Я это сделал для вас, глубоковажаемые. Зрители канала Мечта летать, надеюсь, как-то что-то вы там прокомментируете О, по этому поводу. Фух. это, это О, все было... Трудовой это, и, да. и, и инструктор... а, нет, это испытательский пот. Да. <свист> <свист> Работа испытателя труд, трудна и безопасна. И весела! Да, весела, гей-гей, до новых встреч, будем продолжать.